Наступила новая эра, в которой видеопродакшн стал популярен как никогда раньше. Давай я помогу тебе раскрыть весь твой потенциал. Так как мы только открылись, у нас очень вкусные цены. А значит, каждый может себе позволить заявить о себе. А именно, снять видеовизитку, видеорезюме, имиджевый ролик или интервью. В нашей студии мы делаем качественный видеопродакшн. А это профессиональное освещение, хромокей телесуфлер, камеры с разных ракурсов, полное сопровождение от сценария до готового ролика, помощь в подготовке к съемкам и монтаж на любой вкус. Более подробную информацию ты найдешь в ссылках под видео. Ждем именно тебя!